Структура. Это как скелет, это как алгоритм. Любой речи, любого спича, любой мини-истории. Я дам очень простую трехчастную структуру, которая позволит тебе доносить свою мысль очень ясно, понятно. Не размазывая тарелку по каше. Нет, тарелку по каше. Наоборот, кашу... Ка... Не размазывая кашу по тарелке. Так, конечно. Понимая, с чего начать и чем закончить, и что внутри, мозгу легче генерировать информацию. Не надо спотыкаться, задумываться, тратить на это огромное количество энергии и времени. Алгоритм, структура. Это мы тоже заложим.